Если на гибкую линейку положить сверху груз, то она прогнется под действием силы. Резиновый мяч изменит свою форму, если на него подействует человек с некоторой силой. В обоих случаях действие силы на тело приводит к изменению не скорости тела, а его формы, то есть к его деформации. Деформация другое следствие взаимодействия тел.